об исследовании из приемной суда видео диск с событиями рассматриваем дело по когда... пока нет а также есть у меня замечание на действие председательства занесите в протокол Председательствующий до удаления значит совещательную комнату Говорил мне а, Объявил мне замечание за то, что я говорю своим естественным голосом То есть замечание было надуманное Поэтому с таким действием я не согласен возражаю против действующих председательств Кроме того, на мой вопрос разъяснить Почему я не могу говорить своим естественным голосом Председательствующий ничего не ответил. Поэтому я до сих пор недоумение, могу ли я вообще разговаривать в судебном заседании. И не является ли это э, лишением права голоса. Все это прошу занести в протокол. До удаления судьи из совещательной комнаты будет простите просто Могу? Нет, зачем? Это риторический ответ. Я совершенно не жду от вас каких-либо комментариев. Нет, мне нужно. Это мое пояснение вам. Считайте, что вы я, сейчас... ответил, я ответил хорошо. на ваши замечания. У меня ну все. Вы же спрашивали, когда. Я спросил, я сказал вам, что не собираюсь с вами спорить. Хорошо, Минист Владимирович. Поэтому вы пытаетесь сделать мне замечание, я вам ответил на него. Как я это воспринимаю? Я вам ответил, что сейчас вы говорили нормальным голосом, а до удаления меня из зала судебного заседания вы просто кричали. Я вам сказал, что я с вами не спорю. Хадатс, то могу заявлять? Хадатс, то первое вы уже заявили. Ну, вы спрашиваете, еще есть? Вот сейчас появилось. Могу говорить? Здесь нет. Могу говорить? Здесь нет. Это не все будете металь. Это не. это это Это не все будете металь. Это не все будете Это все будете